добрый день дорогие друзья хочу порадоваться небольшая победа над борщевиком ну как победа еще не совсем но тем не менее в этом году он уже семян здесь не даст соответственно дальнейшего развития распространения конкретно в этом месте уже не будет поэтому то что мои труды здесь были потрачены не зря и сейчас я вам покажу какая ситуация кто видел мое предыдущее видео где я скашивал на опушке в лесу здесь такая небольшая опушка был чак такой достаточно приличного объема высокие деревья. Ну я ссылку вставлю здесь вот в подсказках в описании, если не видели, можете посмотреть. А сейчас давайте я вам покажу какая ситуация через, я даже не знаю, на неделю через три недели три наверное, прошло примерно. Ну я вставлю сюда видео дату, когда это было и сколько прошло, можно будет посмотреть. Сегодня у нас 11 июля. Давайте смотреть. Вот так это выглядит. Вот после срезанного лопатой мною борщевик, вот за три недели он вот так вот зашел. Что меня радует, это то, что здесь сейчас очень мало а, цветущих. То есть здесь практически их нет, един, единичные там вот вылезают некоторые вот. Вот Здесь вот начинает а, появляться цветы и здесь вот здесь пропустация начинает потихонечку вот он. Но это вообще ни о чем, в принципе, поэтому я очень рад тому, что я все-таки остановил здесь размножение. Еще несколько лет здесь будет расти борщевик, пока он полностью не, так, не выведется отсюда, пока семена еще в земле есть, но корень живет. Два года, ну здесь он очень прилично Я сейчас все посрезаю, и дальше распространения семян не будет. Вот такая сейчас картина, это то, что я вот здесь по краям, это я у меня сил не хватило, мелочи я же не срубил. Ну а вот та часть, которая самая крупная была вот здесь в центре, палки огромные валяются здесь, это я все порезал. Ну вот здесь вот я начинаю формироваться, сейчас тоже пройдусь что подтверждаю. Ну что ж, в принципе, в принципе, меня это радует, что все вполне возможно, если даже такие очаги, если у вас такой очаг на участке или рядом с вашим участком, не оставайтесь безучастны от этого, обязательно удалите, хотя бы как я. Я здесь всего потратил примерно, ну, час-полтора, но зато Начальник локализован, конечно, в следующем году еще потребуется обработка, но тем не менее. Вот ну, такая сейчас картина на данный момент. Как я уже сказал, сейчас я с семенами поубираю, и все. Я считаю, что в этом году уже еще пару раз туда нужно будет прийти, посмотреть состояние. И, скорее всего, в этом году уже здесь не будет ничего из семян. Может быть, начнут чуть-чуть еще розетки в конце. Может, нечельки через три еще вырезать. Но я их все подрежу. И семян в этом году здесь точно уже не будет. В таком количестве, в котором она планировалась. Поэтому э, маленькая такая небольшая победа, что очень радует. В другом месте, конечно, где я сейчас веду активную борьбу с поводчиком. Там, конечно, ситуация очень тяжелая. Там очень много. В лесу. Палки по 3-4 метра высотой очень тяжело срезать. Семена сейчас активно начали уже развиваться. Там, конечно, сложная ситуация, но, тем не менее, тоже решаемо. Поэтому не оставайтесь безучастны от этой неприятной, скажем так, вещи, чтобы ваши участки не зарастали, чтобы потом как-нибудь приехали, когда все-таки смогли вырваться к себе на участках приехали, не увидели такую ужасную картину, когда у вас по 3-4 метра палки бершевика, Такой ужас будет. Если не убирать борщевик. через который даже пройти невозможно. Сразу говорю, очень тяжело бороться, когда уже большой чак и очень большое распространение. Лучше сразу на начальном этапе это дело устранять. Еще небольшое дополнение хочу сделать. Вот я струбил борщевик под корень, бросил и оставил. И тем не менее, питание в стебле, вот в этом, сколько он там был, метра два с половиной-три, хватает для того, чтобы сформировать розетку с семенами, чтобы они даже лежа на земле начали выполнять свою биологическую программу. То есть, вот настолько хватает силы внутри, чтобы сформировать семена. Сейчас я вам покажу эти розетки. Я уже даже некоторые посрезал здесь. Давайте посмотрим. Вот видите, да, розетки с семенами. Да, они мелкие, да, они небольшие, но тем не менее, вот здесь уже начинают взривать семена. И вот он лежит срезанный, весь темный уже, почти высохший. И тем не менее, вот бутон. Во-первых, вот раз, бутон маленький, вот он. Не срезать его, он здесь тоже начнет, но здесь, конечно, не хватит сил. Но тем не менее, вот он, смотрите, бутон. Он весь пожелтел, потемнел, но тем не менее, внутри, внутри, сейчас я вам покажу. Здесь вот, посмотрите, вот они начинает формироваться. И если так оставить, вот он просто не раскрылся, да. То вот как и здесь вот, он раскроется и семена э, все-таки созреют. Поэтому очень внимательно нужно быть к этому. И вот такие вещи отслеживать и выбирать сразу. Розетки срезать вот так, вот. чтобы не было питания для семян. Вот так вот, прям под корень возле зонтика срезать. Вот, вот он, да? розетка это самая да зонтик И вот здесь прям под корень чтобы не, не было питания иначе семена вызревают спокойно стебель достаточно мощный видно, вырывал тем не менее вот там стеблю хватило его здесь тоже вот, вот я отсюда достал И здесь вот еще одна внутри закрыта вот она одна в одной идет вот, вот еще одна внимательно смотреть надо внимательно не убирается все это дело ну, здесь уже конечно не созреет но тем не менее вдруг вот здесь точно вот такое небольшое дополнение поэтому за борщикивом очень внимательно отсмотреть все каждый элемент каждый стебель влияет что потом не вроде как все скосило потом бац еще одно заражение семенами произошло поэтому вот обращаю ваше внимание на это ну что ж на это все если вам понравилось видео Ставьте мне нравится. До встречи в новых видео. Пока.